Это была суть ОНК. Любой человек, абсолютно неподготовленный, просто хочет посвятить свое время проверке этих мест трудительного содержания. Обращайтесь по-человечески, соблюдайте права человека, а давайте лучше ее не пустим, так будет спокойнее. В ШИЗО просто вода по стенам стекла. Вы как вообще сюда пришли, и вы будете что-то у нас тут проверять? Естественно, идет вот такая вот стенка, то есть желание не дать увидеть какие-то нарушения. Это нужно много раз выезжать уже, чтобы понимать, кто говорить, что не говорить. Говорит. Просто так э, за одну справку это не сделаешь. От тюрьмы тюрьмы не зарекайся, да. Экспертиза установила разрыв прямой кишки, и шланг ему вставляли в задний проход. Вот так время, от времени зайти, проверить, посмотреть, это было бы прекрасно. Людей с опытом правозащитной работы просто переспытали пускать в новые составы общественных наглядных комиссий. Я узнала вообще случайно, зайдя на сайт общественной палаты, что я исключена. Вот бывает, задержат тебя, и сидишь ты в камере, и что-то как-то некомфортно. Холодно, спать не на чем, и хочется, чтобы о таких плохих условиях говорили. И ладно, ты посидишь сутки в отделе полиции, и потом расскажешь об условиях. Посидишь 12 суток в спецприемнике и расскажешь, как там. А кто-то находится в заключении месяца или даже годы. Кто обеспечит публичность им? Для этого организованы общественные наблюдательные комиссии, ОНК. Прямо по закону, прямо в России, у них есть полномочия проверять места принудительного содержания и придавать огласке обнаруженные нарушения. Кстати, вот в этом здании 7 лет назад вы могли провести несколько суток. Это был спецприемник. Сейчас он переехал в новое здание благодаря жалобам членов ОНК. Я поговорил с одним членом ОНК по Нижегородской области, двумя бывшими членами и юристом, который сейчас занимается делом, связанным с членством в ОНК. И они рассказали мне, как ОНК выявляет нарушения от плохого ремонта до пыток, как на это реагируют представители МВД и ФСИН, и как сейчас независимых людей пытаются исключить из состава комиссии. Общественная наблюдательная комиссия – это орган общественного контроля. Я считаю, что это... Одно из достижений Дмитрия Медведева, которое до сих пор осталось. Это возможность проконтролировать, да, и понять, что там происходит. И э, иногда единственная возможность для того, чтобы опросить вот, и, э, и получить информацию от первых слов. Вот Происходит какой-то там... Э, Голодовка объявляется, либо жалуются родственники на травмы, которые они видели там в суде или на личном свидании. Вот. Прийти, поговорить с осужденным, выяснить причины, вот, обстоятельства всего этого. Возможно, именно благодаря существованию УНК. Есть, конечно, возможность и адвокатов направить, но адвокатов не всегда не всегда удается пройти исправительную колонию. У нас очень много мест принудительного содержания, куда могут ходить члены общественной наблюдательной комиссии, выявлять нарушения прав человека, заставлять устранять их, доходить до суда и так далее. Это и отделы полиции, это центры временного содержания иностранных граждан это психиатрические больницы, потому что там содержатся в том числе и лица, которые принудительно, на принудительное лечение. Это различные военизированные части, то есть множество мест, ну и понятно, что это колонии, тюрьмы, СИЗО, куда мы можем выезжать и действительно выявлять нарушения, указывать на них составлять акты. Затем у нас есть, мы вправе направлять эти акты вообще во все уполномоченные организации, во все, какие хотим. Но, и заставлять... А... О нарушениях, да, выходить Вам в суд. Вы обязаны на них отвечать или что-то в этом роде. они носят, они носят рекомендательный характер, да. Но да. я знаю практику, что в суда акты общественно-наблюдательной комиссии но имеют решающее и довольно-таки весомое значение. Мы приходили в отделы полиции, да, в помещение для задержанных когда все это только начиналось допустим заходишь в субботу вечером в то время много набивалось как раз народу особенно если это зима там и бомжиков каких-нибудь и пьянчужек с улицы собирали открывается камера на тебя там дух вот этот вот, вот перегар все продукты жизнедеятельности в камере стоит человек 20 мужчин. Вот так вот все набиты, как эти, вот селедочка в бочечке, вот так даже пошевелиться им тяжело. В углу стоит ведро, которое в простонароде там параша называется. Все это уже переполнено, все это вот так вот уже ручьями по камере, по полу течет. На стенах камеры была... Так называемая шуба. Стукатурка накидывается просто вот так вот на, на стены, и она когда засыхает, такими острыми иголками прямо вот этими застывает. Ее не шлифуют, да, не выравнивают никак. И вот на стенах камеры эта вот шуба всегда была. Там, допустим, даже во время проверки заходишь, совершенно случайно шаркаешь рукой, потом царапки остаются. Это очень больно на самом деле. Вот в таких условиях люди содержались. Потому, а что... сейчас такие условия существуют, или они как нет, раз исправились? Нет, мы как раз долго-долго добивались, чтобы... благодаря вам, благодаря как бы, жалобам, которые ОНК составляли, или просто... Да, эволюция, однозначно. Вот то, чтобы шубу убрали очень долго в первом созыве, мы добивались этого. Потом все это со стен сбивали, выравнивали, теперь это запрещено и законодательно в том числе. Это действительно таких условий больше быть не может. Теперь это просто стены, покрытые краской. Когда мы выезжали в ЦВИК, Центр временного содержания иностранных граждан, были выявлены проблемы, что в связи с коронавирусом, например, люди сюда попадали, их просто границы закрыты, они не могут выехать, депортироваться в Таджикистан, в Киргизию и так далее, и они там просто сидят. 6-7 месяцев. Вот ты представляешь, люди, которые задержаны за административное право нарушения. Ты прострочил визу, штраф три тысячи рублей. Но ты сидишь, а там довольно-таки даже тюремные условия, хотя это является нарушением. И они там вот прям, реально, вот сидишь, просто чего за... вы добивались в ответ на это? Компенсации или чего? Нет, мы написали, мы написали акт, я выезжала, да. А затем просто у нас а, юрист... Ну, правда, из другой правозащитной организации по данному акту. Мы собирали все данные, выходи, вышел в суд. И суд, потому что у нас сейчас есть постановление Конституционного суда, что если невозможно предоставить гражданину меры вывоза или иных какие-то форс-мажорные обстоятельства, его надо выпускать. Он не должен там сидеть. И Арзамасский суд выпустил человека. То есть, как бы, понимаете, и но это просто системное нарушение, понимаешь, если бы мы туда не пришли, вот это не переписали, не узнали этот факт, он бы и дальше там сидел. В Нижнем Новгороде 8 отделов полиции, по одному на каждый район. Вот это пятый отдел в Нижегородском районе. Очень популярное место среди Нижегородской оппозиционной тусовки, потому что если вы проводили какую-то небольшую акцию в центре и вас задерживали, скорее всего, вас доставляли сюда. Я здесь был уже неоднократно. Снаружи красивое историческое здание, неотъемлемая часть Нижневолжской набережной. Внутри холодные камеры и грязный туалет. К 800-летию города здесь решили провести ремонт, но это лишь ремонт фасада. Насколько мы знаем, внутри все останется так же. Понятно, что местные сотрудники не могут на это повлиять, поэтому ОНК здесь жалуется не столько на сам отдел, сколько на тех, кто выше, и не выделяет им новое здание. Есть э, отделы полиции, где нормальный ремонт, а вот есть где ужасно все. Есть, где выдаются на ночь положенные постельные принадлежности. А есть, где экономят. То есть, вот есть там три одеяла на шкафу, где-то лежат. Вот, они демонстрируются, что они есть всем контрольным. Прокурор, ОНК. Вот, а спрашиваешь вот, осужденных, выдавалось? Нет. Идешь опять, спрашиваешь, почему не выдавалось? Сколько у вас было выдано? Сопоставляешь журнал, сопоставляешь количество осужденных, видишь эти три матраса. Видно, что они давно лежат. Вот, и все становится понятно. Вот, и тут начинается вылезать правда. Вот, Начинает начальник там или сопровождающий говорить как есть: что их никогда не было или что он... а, Что не хватает, вот, обеспеч... обеспечивается недостаточным образ... образом. Вот интересно, насколько отличаются ФСИН, МВД друг от друга в плане отношения к проверяющим, а также в плане отношения к задержанным. Ну, МВД как-то всегда, поскольку там люди не находятся долго, да, ну, они достаточно так всегда. Хотя нет. В случае, если вспоминать случаи каких-то публичных мероприятий, когда происходили и раньше же происходили какие-то митинги, какие-то массовые задержания, в этом случае МВД... Наверное, даже хуже, чем в себя ведет. В тот момент, когда ОНК выходит проверять задержанных на митингах и на каких-то массовых мероприятиях, когда их набивают много в отдел полиции, mm -hmm. вот в этот момент, естественно, идет вот такая вот стенка, то есть желание не отпустить, не дать увидеть какие-то нарушения. Они, естественно, присутствуют, они... Они, как правило, даже не потому, что там вот руководство плохое, да, или что-то понятно, то есть э, задерживают не они, задерживают там, ну кто-то, да, там кто там сейчас Росгвардия задерживает, МВД, опять же, то есть при, при, ну, ОМОН, да, то есть претензии это понятно, что вот к этому конкретному руководителю вот этого несчастного отдела полиции, в который привезли целую УАЗик человек 20, и не только сейчас это было и раньше. Мы и прокуроры вызывали, приводили, как бы пытались доказать, что извините, для чего мы, собственно говоря, здесь существуем. Мы должны проверить права людей, которых вы сюда вот привезли, задержали. У нас где-то по три камеры, наверное, примерно в каждом отделе, ну, может, где-то пять. То есть там метраж небольшой, по идее, там человек 3-5 максимум, больше ты не засунешь. Соответственно, привезли 20 человек, их, как правило, в актовом зале где-нибудь содержат. А актовый зал – это уже не место принудительного содержания, то есть у туда попасть невозможно. И вот эти вот какие-то уловки постоянные. То есть они в отделе, они... Как они бы... как бы вроде бы задержаны формально, но да, бы... но в то же время они вроде бы и не задержаны. То есть они задержаны они в отделе, но они как бы и не в но отделе. Ну, они не вместе принудительного содержания. Если это рассматривать, вот да, вот чисто законодательно. Актовый зал не является местом принудительного содержания. Когда задаешь вопрос. И поэтому заходите, смотрите с пустые камеры, пока да? да. Да, ну или там вот мы заходили вот последние, да, вот эти вот 23-го, 31-го мероприятия, когда были 31-го нас не пустили вообще, а 23-го мы зашли, там один пьяненький лежит. Там Вот, пожалуйста, идите, посмотрите. Раньше э, не было более такой узкой трактовки в законе э, места принудительного содержания. Можно было его как-то э, попытаться объяснить, что везде, где человек не может свободно встать и уйти, это, извините, он находится в месте принудительного содержания. А Сейчас эти места решили прописать. Они уже четко прописаны. А больше никуда зайти нельзя. И больше никуда нельзя. Вы должны проходить, естественно, в рабочее время. Uh -huh. uh, и, и так далее Но если экстренный случай Допустим, uh, не знаю, бунт Факты uh -huh. насилия Естественно, что будем ждать до понедельника Естественно, вы же Вот смотри, uh, были uh, миссинги В поддержку Навального 23 -го, 31 -го. Очень много людей было задержано Это было воскресенье Члены УНК выезжали с проверкой в отделы полиции uh, С подачей уведомлений и так далее То есть, ну, извини Сегодня митинг, людей задержали, мы что, в понедельник выйдем, что ли? Понятно, другое дело, что их там, естественно, не пускали, как и адвокат, план потому что крепость. план крепость, да. да, но они пытались пробиться, они, по крайней мере, фиксировали это все, кто-то заходит, кто выходит. Миллион раз говорилось руководству любого, да, любого ведомства, если есть противодействие, если ВНК куда-то не пускают, значит, автоматически домысливая, что там происходит что-то нехорошее. Даже если там ничего плохого и не происходит. Мы им пытались объяснить, да, мы согласны, что нам, по Закону, актовый зал, естественно, нельзя проверять. Но давайте вы пойдете нам навстречу, вы нам дадите это посмотреть. Мы увидим, что там люди, как минимум, там, да, их там не падают, там не знаю, паяльники не используют, пакеты на голову не надевают. Мы увидим, что там, да, люди находятся, что у них есть там вода элементарно, да, какое-то вот какие-то условия бытовые. И на этом конфликт будет исчерпан. Мы опять же это озвучим. И вот этот вот уровень эмоциональности в обществе, он тоже снизится. Собственно, для чего надо ВНК? Зашли, посмотрели, объяснили людям, что все не так ужасно, как там вот кажется. Нет, вот ну, мы не можем вам это показать Потому что сверху сказали, что не пускать да? ну, На месте никто не мог ну, решить потому что ответственность на себя Никто, естественно, не возьмет Ну, Может быть, был бы руководитель чуть более там, да, смелый Я не знаю, насколько ему бы за это влетело Но мы пытались да, да, Давайте будем мудрыми Мы не будем вам писать замечания Мы понимаем, что вы физически не можете разместить Вам привезли 20 человек Вы их не можете здесь разместить Вы не виноваты в этом Мы можем, наоборот, прописать что э, не нужно так делать да? нужно значит если вы планируете что будут большие задержания значит нужно какое-то место соответствующее предусмотреть для этого куда людей привезут и они не будут там где-то на одной ноге стоять там. Грубо говоря. Там. Постельное белье, я тебе говорю, неодноразовое. Действительно, наволочки просто не должны все должны. Кто остается на ночь, должны быть обеспечены этим. Если у них этого нет, они должны просто оставлять на ночь только тот контингент, который соответствует, и, допустим, у них пять комплектов, не более пяти человек. Но в конце концов отдел полиции занимает не так много места, и у него есть реальная перспектива однажды переехать в более современное здание, как это уже случилось с Нижегородским спецприемником. Другое дело, более крупные учреждения. Вот за этим забором находится СИЗО номер один. В нем больше тысячи заключенных. Самому зданию больше ста лет. И ФСИН пока не готова построить новое. Члены ОНК добиваются того, чтобы здесь хотя бы проходил своевременный ремонт камер. Отдельные камеры, которые мы фиксировали на фото, это, конечно, просто катакомбы какие-то. Мы пытались сделать так, чтобы как-то контролировать ход и качество ремонтных работ, ненавязчиво. Понятно же, да, что, что не за месяц, такое месяц количество месяц. камер да, невозможно там за месяц и даже за два. Вот это очевидно. Вот. Но вопрос в том, что предыдущие созывы фиксировали то же самое. Угу. И фиксировали из года в год с отложения этой проблемы. И э, мы поняли, что просто очевидна недостаточность финансирования, очевидно, что, э, несмотря на то, что, безусловно, руководство местное докладывает об этом да, наверх, но наверху э, финансируется все это по неизвестному какому-то там остаточному принципу или каким-то там еще принципам, не знаю. И, вот, и в итоге мы поняли, что ремонтируется там несколько, там, может быть, десяток камер в год. Вот. И, и даже этот ремонт осуществлялся достаточно некачественно. В конце концов, вот пришлось как-то привлечь к этому интерес средств массовой информации. Вот я опубликовал одну из камер, где я зафиксировал содержание осужденного на тот момент. Вот она была в ужасном состоянии. После этого ГУФСИН даже опубликовал опровержение о том, что таких камер нет. Вот, на что я сразу же буквально там через несколько дней вышел опять в СИЗО, вот, сфотографировал другие камеры, такие же, вот, и опять показал, вот, что нет, есть. Контраргумента не последовало. Ну ремонт последовал в той камере или просто признание проблемы и все? Последовал, но через год, когда я опять ее посетил, ремонт так и не был закончен. То есть его начали... Но за год его не смогли довести до конца. Это я опять-таки зафиксировал в своей справке. А там да, то есть в -то Нет. Вот той, где начали ремонт после моей публикации, да. вот там не содержались осужденные уже. Mm -hmm. да. А вот ты, когда заходишь с такой случайной проверкой, приходишь в камеру, ты, как это выглядит? Ты заходишь и говоришь, здрасте, дорогие заключенные, я вас, да, э, пришла помогать будет. вам писать залога. Зал, зал, да? Тут такой момент. Естественно, с любой заключенный, когда с тобой сотрудник ВСИН или сотрудник МВД, вот тут с тобой ходь, знаете, как цербер, mm -hmm. он ничего говорить не будет, потому что мы ну, ушли, понятно. а им там оставаться. И вообще по закону мы должны, сотрудники ВСИН и МВД, должны видеть, что мы говорим но не должны нас слышать и Они должны как-то через окошко говорить да, да. да вот это пожалуйста вот туда метра два mm -hmm. три я хочу поговорить с заключенным вы можете видеть но не до, но не, может, не обязательно слышать да и кто-то уходит то есть да как бы вот в таком такой более приятный либо просто как садишься и вызываешь mm -hmm. к себе заключенного чтобы понимаешь у них было более mm -hmm. больше возможности рассказывать при сотруднике сюда они говорят, у нас жалоб нет, у нас все хорошо. И даже меня учили, допустим, если ты приходишь э, в тюрьму, где, к тебе вышел человек с побоями, да, mm -hmm. и ты естественно, ты видишь, и когда говоришь, что вот у вас тут шрамы, что это, естественно, он говорит, что ничего, я упал и так далее, потому что они настолько запуганы, понятно, им тут жить, им тут. Yeah, когда побой, понятно, что запугано. И для того, чтобы это раскрыть, чтобы люди начинали говорить, ты должен к нему войти в доверие разговорить его и так далее. Но, опять-таки, это правда. И даже нет. их удается разговорить прямо там? Нет, да. ты можешь приехать через... Ты приезжаешь через несколько дней, еще раз его вызываешь, наблюдаешь, mm -hmm. то есть э, прибалываешь синяков или нет, э, проходит, Ну, то есть, понимаешь, что следишь уже за человеком. То есть, и... тут вот, понятно. ты просто э, ты прицельно за конкретным себя, человеком делаешь заметку в блокнотик, здесь, что вот там и... что-то происходит. Да, либо, либо ты просто сканируешь людей, ты как бы уже... Это, это нужно много раз выезжать уже, чтобы понимать, кто не говорит, что не говорит, что тут по внешнему виду и так далее, по поведению, что тут может происходить. То есть, ну, это, это не, не 10 минут вопрос. ИК-20, в ней мы зафиксировали большое, очень большое количество нарушений. И это единственная колония, где нам удалось добиться того, что... Во-первых, эти нарушения были признаны ГУФСИНом Нижегородской области. Вот. Мы достаточно тщательно фиксировали. Ну не сразу признаны, а как бы доказательства. И делали Или... это. Да, конечно. Вот просто так: за одну справку это не сделаешь. Вот. Там требовалось десятки выездов. Мы приезжаем в следующий раз, говорим, мы приедем, будет устранено к такому сроку нам приехать. Или к такому-то. Приезжайте там к третьему сентября. Приезжаем опять не выявлено. Мы это фиксируем снова. Вот, и так в результате получается итоговая справка. Вот. И соответственно Гуфсин нам подтвердила 48 выявленных нарушений в ответе. У нас есть за подписью Николая Тющакова. Это со вот. стороны нарушения. В чем это улучшилось в жизни <связывая> а, Ну, самая главная проблема там была связана с тем, что в ШИЗО просто вода по стенам стекла. Mm. То есть ручьями просто. Вот. Плесень, сырость невероятная отсюда, заболевания прогрессировали. То есть понятно, что да, в ШИЗО сидеть достаточно долго приходится людям. Вот, и здоровье у них, у большинства осужденных вот соответствующие. в конце концов мы добились того, что помещение ШИЗО ПКТ в К-20 было очень кардинально отремонтировано. Мы контролем сподвигли к тому администрацию, чтобы это не затягивалось постоянно. Проблему эту фиксировали предыдущие составы из года в год. Откладывался, откладывался. Да. Вот. И из года в год нам обещал начальник колонии, что все будет сделано. В том числе по результатам в том числе нашей работы по ИК-20, в адрес руководителя, начальника ИК-20, было внесено 4 представления прокуратуры. Вот И впоследствии, насколько я знаю, начальник этой колонии уволился. По собственному желанию. В каком месте было что-нибудь... Такое самое э, сильное противостояние, ну, самые ярые попытки не допустить вас, или что-то допустить, но что-то скрыть от вас, пока вы там ходите. Ну, была у нас прекрасная К-14, о ней тоже по всей России говорили: это была абсолютно пыточная зона, да, там ЕПКТ, это единое помещение камерного типа, куда со всего региона, со всех колоний отправляются люди до года. Ну, это как такое дополнительное наказание для осужденных. И там было все очень совсем нехорошо. Были там определенные осужденные, которые занимались пытками, издевательствами, много всего. С администрация. Ну, по-другому быть не может. То есть а -а -а. не может быть в колонии чего-то происходить, чего не знает администрация, безусловно. Другое дело, насколько там это все... Ну, ну то есть... Ну, то есть, но их руками происходили... Да, рука... руками осужденных, безусловно, да. да. Вот в тот момент нас жестко туда не... старались не пускать, особенно когда мы ехали там по какой-то определенной жалобе, вот если вспоминать ИК-14, то там было уголовное дело возбуждено в связи с тем, что экспертиза экспертиза установила разрыв прямой кишки из-за того, что шланг, как рассказывал осужденный, изначально нам шланг ему вставляли в задний проход вот, и причинили эту травму. Помимо ИПКТ там было ПФРС. Это помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора. Это когда как бы, вот есть СИЗО, у нас три СИЗО есть в регионе. То есть это СИЗО просто внутри, СИЗО, но внутри колонии, да. И их туда, как бы уже там не только осужденных, но и таких же вот подозреваемых, обвиняемых, их туда помещают, допустим, когда следователю так удобнее не ездить, mm -hmm. допустим, да, вот сюда в Нижний или на Ват, А вот, вот допустим, сухобезводным одно из ПФРС существовало а потом его, насколько я понимаю, расформировали. Вот на тот момент как раз один, ну, кто-то из раскручивал подозреваемого или обвиняемого, в каком он там статусе был, я сейчас уже не помню, но вот он прямо вот лично мне рассказывал, как ему вставляли шланг в задний проход, впускали холодную воду, как надевали там пакет на голову, как там, на мороз вот, выставляли в таких ужасных случаях нужно, чтобы человека не допытали. То есть мы ездили через день, через два, мы менялись с адвокатами. Не допытали в смысле, смысле до смерти? Не сломили. А, не, не сломили, чтобы он уже не начал да. как бы там вам, и вам выразить. По большому счету, вот именно этого человека мы все-таки не, не, не спасли. В том плане, что он просто в итоге сломался и дал совершенно другие показания. А известно почему? Ну, там, что с ним еще сделали после этого? Или просто ну, угрожали то, сделать что-то? Ну, прямо вот, что что-то там еще сделали, или, скорее всего, он просто, наверное, не выдержал. Мы не можем находиться mm -hmm. с ним 24 часа в сутки. Чисто по-человечески, ну, невозможно там находиться mm -hmm. постоянно. Ну, ну, никак. Все мы люди, да, то есть мы же не можем там круглые сутки быть. И просто вот в какой-то момент он почувствовал, что... Ну, не почувствовал он себя в полной безопасности, и не выдержал. Вообще, это надо действительно иметь огромную, не знаю, силу воли. Я даже не представляю вообще чего, когда вот человек через это уже прошел, и понимая, что он в любой момент может подвергнуться чему-то такому снова. Тут, тут никто его, в принципе, не винил, потому что ну, невозможно. Ну, то есть те, кто его пытал ответственность, не понесли в итоге? Ну, не получилось? Вот именно в этом случае, нет, он, он от всего отказался, он потом и как бы и на нас перестал жаловаться тоже, он просто договорился там с администрацией, и со следствием, он пошел на сделку. То есть да, дальше мы уже просто не отслеживали его судьбу. Продолжаю показывать вам разные места принудительного содержания. Сейчас я нахожусь в городе Кстово. Это совсем недалеко от Нижнего Новгорода, потому что операторы, с которыми я работаю, не поехали бы со мной дальше. А здесь, в отделе полиции, прямо в этом же здании, находится спецприемник. И говорят, что там относительно неплохо. Так может, тому и неплохо, что это недалеко от Нижнего. Ведь среди членов ОНК тоже, к сожалению, не все могут посещать отдаленные населенные пункты. И тем более делать это регулярно. А всего членов ОНК 27. На всю Нижегородскую область. Ну, вот это квотирование, конечно, Очень да, cool. это тоже совершенно непонятно, для чего это было установлено. Опять же, как люди в общественной палате узнают, вот почему, допустим, в регионе Нижний Новгород, где сколько у нас там сейчас, уже не 20, наверное, учреждений, как минимум, это только То есть Плюс у нас еще МВД. Ну, порядка 40, наверное, мест природного содержания. Ну, ну, ну по площади, опять же, да, возьмем. А у нас самая удаленная колония это триста тридцать километров в один конец. Ехать туда часов пять с половиной. Минимум. Это шерстки. Хотя у нас есть еще более дальние отделы полиции, в которые, я не знаю, вообще, наверное, не ступала нога человека, просто потому что туда ехать... Ну, то есть, да, это, мы вставали mm -hmm. в 5 утра, ехали где-то 5 с половиной часов, потом, соответственно, там же надо поработать, там же это не вот пришел, здрасте, до свидания, и все. И потом еще обратно возвращаешься уже где-то в 12, там, в час ночи. Если было больше больше квота, то, возможно, туда попал бы какой-то человек, живущий ближе, да? Ну, во-первых, да. Во-первых, почему бы не... То есть могло бы быть, может быть, что кто-то из тех регионов был. Но, опять же, тут проблема. Mm -hmm. Тут надо минимум двое. И если а -а -а. там только один человек mm -hmm. попадает из того региона, не невелик не не смысл. У нас были вопросы с Саровым. Саров, закрытый город, да. Туда... Можно попасть только по разрешению, по-моему, у МВД нужно брать разрешение, я сейчас уже не очень помню, то есть через КПП пройти, где-то, наверное, в третьем созыве у нас был, подавал документы человек, но он был, опять же, один. Тот, кто живет в Сарове, соответственно, так и не получилось ничего. То есть есть какие-то учреждения, в которые вы попасть вообще не можете, да? там как минимум есть МВД. Если бы там было пара человек, да, это, в принципе, они бы хотя бы туда могли вот так время от времени зайти, проверить, посмотреть. Это было бы прекрасно. Бывают вообще моменты, когда администрация в целом видит вас как партнера, а не просто как врага, который пришел и Например, я знаю, что он капает в городской области, во время коронавируса проводила совместно с ВСИН прием заключенных по видеоконференц-связи. Mm -hmm. То есть там был полномоченный по правам человека, наш председатель ОНК, сотрудник ВСИН по, по защите прав человека, там есть такая должность. И значит они проводили заключенных, то есть заключенные писали и с различных ИК из правительных колоний, где есть видеоконференц-связь, выходили, рассказывали проблемы. Ну Тут, конечно, не получается такой приватности, как yeah, вот нет, ты говоришь, отойдите конечно. от двери. естественно, да. И тут, euh, это, наверное, были очень смелые заключенные. Меня, к сожалению, я хотела туда попасть, меня наш председатель УНК туда не пустил. Спрос а он Потом... может не пускать председателя? А он не может не пускать, но он мне такой, в последний момент сказал «Олимпиада, Валентина!». А я тут, я заявила несколько заключенных, сказал, что «вам там делать нечего». Я говорю «почему?». Он такой, я вам запрещаю. Это просто общее соображение, что да, зачем нам эти проблемы. Это не то, что кто-то конкретный. Сопротивление а, плана, что Олимпиада очень активная, угу. и она начнет копать в эту, в эту сторону. То есть мы еще не знаем, что мы покрываем, но давайте покроем. Да, давайте лучше ее не пустим, угу. а так будет спокойнее. Мы не встречали явного никогда абсолютно враждебного отношения. Был да, скепсис, был, может быть, и как что-то там попытка избежать общения с ОНК. Но вот какого-то агрессивного нет. Ну бывает такое, что прямо вот вы приехали, а они говорят, да, хорошо, а мы довольны, как у нас. Вот смотрите, мы вам покажем. Да. И да. То есть действительно хорошо. начальники по большей части всегда демонстрировали открытость вот. и всегда да, показывали все, что мы требовали. А вы можете прямо заходить куда угодно? Ну, должны иметь возможность заходить куда угодно? Да. То есть и в камеру заключенного поговорить, и в... И в ШИЗО, и в помещения, и в хозяйственные помещения в том числе. И промышленная зона, промзона, так называемая тоже. И фото видео снимать. За исключением объектов, которые относятся к безопасности, вот. чтобы не были элементы, безопас... связанные с безопасностью вот в кадрах фотоматериалов. А это формулировка да. резиновая, или она оговорена, что а, какой да. охранника какой-нибудь что-то перечислено, что нельзя снимать? Нет, формулировка общего характера. Все, что связано с элементом безопасности. Но у нас да, мы, как бы, в этом плане у нас никогда не было претензий. Вот, к нам претензий, что мы там что-то фотографировали. Нам пытались а запретить было, да? на этом основании, нам пытались запретить фотографировать, например, там, чашу Генуя, да, какой-то или разбитый унитаз, или что-то плесень в камере. Вот, именно на этом а, основании. Вот, ну, после диалогов коротких достаточно, иногда коротких, иногда продолжительных, с сопровождающими сотрудниками, они все-таки соглашались, что чаши генуи, они относятся к системе безопасности колонии. Всегда отдавалось? Да. да. да. В законе БНК прописано, что они должны обладать, то есть, есть какой-то нек, некой правозащитной деятельностью, да, некоторым опытом в области защиты прав человека. Раньше этого не было, и именно вот это была суть ОНК. Любой человек, абсолютно любой, абсолютно неподготовленный, именно когда ОНК планировались, именно из этого исходили. Что это должно быть именно человечество. Это просто какой-то активист, у которого да, есть время Который ходить. просто хочет посвятить свое время, какую-то часть или да, вот, проверке этих мест принудительного содержания. Сейчас в закон внесли изменения, что это должен быть обязательно правозащитный опыт. А что это такое на практике? То есть это какой-то юрист-правозащитник или, или это не, не обязательно? Не? На самом деле на практике я пока не очень поняла, как это потому что последний набор насколько я понимаю, это и бывшие сотрудники э, это и... Но неформально формально они права защищают поэтому понятно Я не знаю, какой здесь опыт правозащитной деятельности как минимум, да, то, что вкладывают в это правозащитники Вот есть такая поговорка от тюрьмы тюмы не зарекайся, да? И когда вот э, тот же они самый начальник в СИН не... попадает, да. вот триу... Господи, бывший начальник в СИН, который сейчас э, его посадили в СИЗО э, за, за, за преступление, когда к нему поступают эти акты, говоришь, вот там плохо, в СИЗО плохо, mm -hmm. вот это все, нужен ремонт в СИЗО один, Нужно соответствующее, то есть чтобы камера, ну, как бы, понимаете? Не, что, не хватает эмпатии, все. чтобы Нет, проникнуть? Он такой, ну, как бы, да, ну, да, все, еще, ну денег нету. Знаешь, когда он туда попал, и когда он там удивляется, как, так недостатка освещения, или там, как там, холодная вода, то все. Вот, понимаешь, когда ты сидишь и руководишь всем этим, и у нас нет понятия у людей, что как бы это все как бы не про нас там, это они заключенные, они какие-то второй сорт и так далее. Нет, ты можешь стать точно таким же заключенным. Поэтому да, обращайтесь по-человечески, соблюдайте права человека. Должен, да, это должно быть и прям аксиомы. Есть не фундаментально незыблемые права человека, который базис. В Европе, например, в тюрьмах совершенно другой уклад, совершенно другой подход. Почему мы не можем это сделать? Кстати, у нас в СИН ну, самое богатое министерство после МЧС. У нас в России порядка 700 тысяч заключенных. Если перевести весь бюджет в СИН на годовой, на каждого заключенного, он должен чуть то не золот... золотой тарелкой есть. Из... Ну или, по крайней мере, да, иметь да, полотенце да, и горячую да, воду, да? Это... Вот, вот, вопрос, а где деньги? Почему у нас нет денег на ремонт сизо один? Не обязательно быть... Вот, на мой взгляд, совсем не обязательно быть э, прям вот юристом или человеком прям глубоко там, да, подкованным, и знающим там, как это должно быть, как в законе прописано. Человеческий фактор, вот это вот важно. Да, кто-то должен быть действительно юристом, правозащитником, э, хорошо знающим, что мы делаем, да. И в то же время должны быть просто люди, которые чисто с человеческой точки зрения придут и посмотрят. Вот там вот пыль на подоконниках, надо убраться. Вот здесь у вас лампочка не горит. Там вот у вас мусор грязный, да, тоже надо прибраться. По-моему, это как раз то, что надо. И первое, раз... время, был... первое время было именно и... так, да? То есть люди было простые им. пришли? Да. да, было именно так. Когда мы пришли туда вначале, сотрудники просто не представляли себе, что кто-то когда-то попадет в эти закрытые учреждения что кто-то увидит то, что там творится. Много препятствий, на самом деле, поначалу было. Приходилось долго-долго объяснять, и, и, и жалобы писали, и добивались, и ругались... И в прокуратуру обращались, и в Москву обращались, и целую куча различных мероприятий, в том числе в Москве, проводилось, чтобы как-то достичь вот какого-то понимания. Да, закон есть, но надо же, чтобы его как-то соблюдали. Чтобы чтобы сотрудники учреждений знали, вообще, что, кто вы такие, что вас действительно да, можно да, и нужно да, пускать. То, то есть самая большая проблема в том, что когда вот заходишь и показываешь мандат, и говоришь, здрасте, мы из ОНК, мы пришли у вас тут все это посмотреть и проверить. У сотрудников были огромные глаза, это как это, кто это, вы, вы вообще кто такие? Вы не прокуратура, вы не какой-то там надзирающий орган, вы кто люди, вы как вообще сюда пришли, и вы будете что-то у нас тут проверять? Хорошо, если, допустим, руководитель этого какого-то учреждения, места принудительного содержания достаточно мудрый, он понимает, что проверка это хорошо, проверка это не, не вот там, что, что не надо бояться, не надо скрывать, Потому что некоторые вот мудрые руководители они говорят, да, у нас глаз замылился, мы уже чего-то не видим, вы нам покажете. Насколько были хорошо конструктивно выстроены взаимоотношения, в основном с Гусин Это был 2015 год в ЛИУ-3 случился бунт. То есть нам начали поступать звонки от родственников, что там творится черти что, что там значит, люди сбунтовались, осужденные сбунтовались, и что их там значит, сотрудники убивают. Спасите, помогите. Мы, естественно, сразу же позвонили, председатель у нас позвонил в КУФСИН. И на тот момент руководство Гуфсин был действительно мудрым понимающим то есть мы когда туда приехали здание ну все все это да ЛИУ 3 было окружено омоном была нагнана там и по моему пожарная техника да и целую кучу там еще каких-то сотрудников но Начальник Гуфсин не дал зайти ОМОНу туда, иначе там бы просто было кровавое месиво, там было бы, была бы куча трупов. Он поступил, наверное, единственное правильное решение он принял на тот момент. Он держал ОМОН как бы на готове и дал зайти туда ОНК. Не вот прям, конечно, в тот момент, когда там они там взбунтовались, там и железками, душками от кровати били сотрудников. Ну, то есть это вот уже просто такая масса людей была, которая не понимала, да, что уже творит. И, и когда там чуть-чуть улеглось, туда зашел сам начальник ГУФСИН, вот это тоже, это, вот это обязательно нужно помнить. Мало кто, наверное, из сотрудников был готов бы прямо вот выйти к озверевшим осужденным, зайти туда вместе вот с членами ОНК, они зашли туда сначала сами, вот сам начальник УФСИН, и он предложил, давайте поговорим, давайте устроим переговоры, давайте прекратим да, вот это бессмысленное кровопролитие, и будем решать это все мирным путем. Предложил, что сейчас к вам зайдут общественники, вы им, мы вам не препятствуем, они с вами разговаривают сколько угодно долго, вы им рассказываете все, что у вас наболело, и потом мы все это вместе мирным путем обсуждаем. И это действительно, мне кажется, это единственное во всей нашей России, когда вот такое случилось. Потому что у нас были бунты, да, и в Иркутске, у нас был Копейск, где действительно и куча смертей было, и вообще все достаточно неправильно происходило. Нас приехало тогда очень много. В тот момент, как раз это вот 15 год, было очень много правозащитников. Нас приехало, наверное, человек 15 минимум. Ты тоже там была, да? Да, я тоже там была. Мы На тот момент уже следственный комитет тоже приехал там мы работали параллельно следователи работали нам выделили кучу кучу просто кабинетов где мы сидели мы прошлись по отрядам мы прошлись по всей территории мы посмотрели там были пожарные будки перевернуты там были разбиты стекла вот на первых этажах зданий какую то ценную информацию вы получили ну, то из за чего, из за чего недовольство было Я то, сейчас уже конечно произвели. не помню но у нас было у нас просто огромная пачка заявлений uh -huh. была, все это отрабатывалось мы, мы и на видео их записывали и аудиозаписи потому что просто огромное количество нам сообщалось мы их всех выслушали мы где-то, наверное, ближе к часу ночи мы пришли к начальнику колонии, начальник Гусин был там, он нас ждал, мы собрались, мы там проговорили ну, какую-то вот, да, какую вот эти... информацию, которую мы собрали. Да, это то, что они не стали бы раз... рассказывать ни сотрудникам, ни следствию, ни прокурорам, ну, потому что все равно уровень доверия немножко не тот. За последние месяцы в России произошло сразу два случая исключения из ОНК людей, сроки полномочий которых еще не заканчивались. В декабре из Нижегородской ОНК исключили Олимпиаду Усанову, причем саму Олимпиаду никак не уведомили о причинах такого решения. Она работала, посещала колонии, как раз в те дни планировала посетить исправительную колонию номер 5, но так и не успела. В марте этого года из Московской ОНК исключили Марину Литвинович, якобы за разглашение тайны следствия по делу Любови Соболь. В обоих случаях это правозащитницы, которые активно посещали места принудительного содержания. Есть подозрение, что этим и провинились. Что общественная палата не поощряет чересчур заметную правозащитную деятельность. Отстранение Олимпиады произошло без суда, но сейчас она сама, вместе с юристом Владимиром Смирновым, подала иск и планирует добиваться своего восстановления. До окончательного решения там еще очень далеко, а пока Олимпиада и Владимир рассказали мне о некоторых особенностях общественной палаты как ответчика. Общественная палата сама по себе, она не принимает, она не может по своей инициативе принять решение о том, чтобы члена из ОНК исключить. Либо сама общественная наблюдательная комиссия на региональном уровне пишет представление о том, чтобы исключить какого-то члена из этой комиссии. Либо та общественная организация, которая этого члена в ОНК привела, пишет такое представление и вот уже... По представлению ОНК, либо сама общественная организация, общественная палата и принимает решение. Представление должно быть мотивировано. Вот сейчас мы видим два случая, которые у нас в стране произошли прямо вот за последние ну, плюс-минус mm -hmm. полгода. Это Олимпиада Усанова и это Литвинович Вот у Марины был, Литвин выбран повод абсолютно, то есть там mm -hmm. якобы она что-то там разгласила. Юрий, как юрист, я говорю, она никакую тайну следствия не разглашала. Mm -hmm. А у тебя какой повод? А у меня был повод просто-напросто... Без э, направляющей меня организации просто решил меня отозвать. А у них есть такой полномочий организация отозвать? Опять-таки, а, она должна отзывать меня только за, по факту не, не надлежащее выполнение мною своих обязанностей. То есть, она должна доказать это. Решение итоговое принимает она Общественная должна... палата или сама организация? Говорит, то мы передумали. Общественная палата, палата, Общественная палата. Вот если мы формально сейчас строго юридически будем смотреть, то обязанностей у членов УНК перечисленных в законе их прям совсем немного. Он обязан подчиняться требованиям сотрудников мест принятого содержания, которые он посещает, и не нарушать правила этих учреждений. Ну и также он обязан не препятствовать проведению процессуальных действий. Это все. У меня так вообще есть ощущение, что этого представления от общественной организации в общественную палату мы в глаза не видели. Вот. И, нет вообще? И, и, ну, и, и большой вопрос, видела ли его общественная палата. Uh -huh. вот. ну Потому что уж больно странно это все происходит. Ну, посуди сам. То есть они сказали, что видели, но не могут показать, потому что думали, что если спросят, мы потом попросим эту организацию написать. А они не успели написать. Ну, можно всякое предположить, правильно? Мы знаем, как у нас как бы в uh -huh. стране это все происходит. Достаточно лишь, например... Упомянуть то, что вот эта вот общественная организация со сложно произносимым названием, в центре которого находится слово «экологическое», вот эта общественная организация зарегистрирована в пятиэтажной хрущевке в городе Костове Нижегородской области. И письмо адвоката с запросом, который мы туда направили, ну, там просто никто не получил по этому адресу. В этой связи у меня, например, ну, у меня лично, как у юриста, есть большие сомнения, что эта организация вообще в адресе находится, что она там есть на самом деле, я не знаю. То есть общественная организация, которую, которая даже письма не получает, которая зарегистрирована в жилом доме, пишет какое-то письмо в Общественную палату Российской Федерации. Это письмо нам никто не показывает более, того, Общественная палата Российской Федерации... Даже свое собственное решение, которое на основании этого письма вынесено, даже свое собственное решение она нам не показывает. Более того, ни та, ни другая организация не показывает своих решений даже суду. Ты же сама об этом буквально там узнала из СМИ или откуда-то ты узнала Я узнала вообще этом? случайно, зайдя на сайт общественной палаты, что я исключена. Мне никто ничего не прислал. И я даже собралась ехать в колонию. Я говорю, представляете, я, я уже исключенная, я поехала бы в колонию, да, получается, нарушила бы регламент, а я же не знаю, мне ничего никто Нет. не прислал. И, значит, вот, И я потом стала звонить и в общественную палату России, спрашивать, что такое вообще, и так Они такие, ах, да-да, вас исключили, мы вам сейчас пришлем письмо. Прислали мне какое-то уведомление, опять-таки решение я до сих пор не вижу. И вот это, понимаешь, вот эта на грамота, которая просто-напросто вот так вот просто выщелкивает э, действительно активных правозащитников из реальной полезной деятельности. У тебя в тот момент был какой-то э, какой конкретный кейс, которому это прям помешало? Или нет, просто были нет, плановые нет, проверки нет, время от плановое, времени? Нет. То есть плановые, внеплановые, просто mm -hmm. я вела активную деятельность. Mm -hmm. Не было такого, что я прям, ох, там скрыла такую, там я не знаю, коррупционную схему, и вообще меня бы посадили. Есть такие случаи, у меня друг, который, он сейчас работает в правозащитной организации в Екатеринбурге, Алексей Соколов, и, пожалуйста, это вообще ходячий пример. Он был членом ОНК. И вот, когда он был членом ОНК, он, понимаешь, он так вот выходил и, как бы, вот, вот, давайте, вот это, вот это, вот это. Его, его предупредили, сказали, что, слушай, Леша, не будь таким активным. Он говорит, ну я как не могу. А потом э, на него завели уголовное дело. Просто двое заключенных вспомнили, что он с ними совершал преступление три года назад, которые сидящие уже. И его тоже загребли. Он То опять. есть надавили на людей? Да, чтобы да, они, те написали, а, что а, мы, а с нами еще а был Соколов, да, его, да, да, да, вот, да, мы вспомнили, да, и mm -hmm. было следствие, он сел на пять лет, два с половиной года отсидел, вышел условно досрочно написал жалобу про то, где сидел? Или он не может писать жалобы нет, нет. про то, где он сидел? Он там был очень... его оттуда прям выкинул, потому что он был очень активным, он там э, объявлял голодовки, он добивался, Слушайте, чтобы... Слушайте, полномочий-то у него нету в этот момент, Нет, конечно, он сидит, но он, он, он грамотный грамотный человек, опыт, он, да? он добивался, чтобы заключенным mm -hmm. давали право на звонки, чтобы установили несколько телефонных точек, они mm -hmm. так все выстраиваются зимой в очередь. И телефонист мёрзнет, и заключенные мёрзнут, и так далее. То есть он объявлял за голодовки, в конце концов добился, установили несколько точек и так далее. И по его словам, mm -hmm. кончилось с тем, что сказали, что просто, слушай, Лёша, иди куда отсюда, ты нам надоел. В суд подали вы в ответ на вот это вот... Исключение. Да, мы в сентябре узнали о том, что Олимпиада Усанова исключена из общественной гулятной комиссии Нижегородской области. У нас, естественно, желание возникло это дело в суде обжаловать. У нас в России для обжалования действий, бездействий решений государственных структур, а также, а также организаций, наделенных отдельными публично-властными полномочиями, существует отдельный судебный порядок. Это порядок, установленный кодексом административного судопроизводства. Это не то же самое, что судится одному физическому лицу с другим физическим лицом. Это не то же самое, что судится одной конторой с другой конторой. Кодекс административного судопроизводства написан именно так, чтобы... судиться с властью. Ну, ну да, да. Общественная палата говоря. не совсем власть. Вот. как бы власть, но как бы нет и, и вот здесь начинается интересно вот на самом деле вся, вся, вся мякотка она вот тут вот начинается то есть есть некая организация которую Госдума создала прям отдельным законом про нее написали у нее есть куча властных по своей сущности полномочий она их применяет но она сама себя не считает органом государственной власти и ответчиком в суде быть по всей видимости не хочет. Существует Федеральное казенное учреждение, аппарат Общественной палаты Российской Федерации. Вот оно как раз-таки хотело бы быть представителем Общественной палаты. Именно, как я предполагаю, для того, чтобы не проводить вот эту юридическую ниточку от решения Общественной палаты к его обжалованию. По факту мы считаем. То, что Общественная палата Российской Федерации является организацией, которая наделена отдельными публично-властными полномочиями, да, она не орган госвласти, но у нее есть отдельные полномочия. И исключать членов ОНК это да, именно властная полномочия. Да, да это именно публично властные полномочия. Ну и, собственно говоря, мы поэтому обращаемся в порядке административного э, субпроизводства с тем, чтобы это решение Общественной палаты отменить. И к нам вместо представителя Общественной палаты в суд приходит представитель казенного учреждения, аппарат Общественной палаты Российской Федерации. Юридически они э, не связаны отношениями уполномочия в плане представления интересов в суде. Отвечать вместо них он как бы Нет, не может. Не может. Да, вот. а зачем то тогда пришел? Отдельная организация, да. Зачем Нет. пришла непонятно. Как должно выглядеть уполномочие на представление интересов в суде? То есть мы с тобой пойдем в суд, там, я твой юрист, ты мой доверитель, ты мне выдаешь доверенность. Вот Владимир Владимирович Смирнов может от моего лица ходить в суды, там, предъявлять иски, заявлять хадас и так далее, так далее, так далее. Вот. А, аналогично с, любым друг, ну, с любой другой организацией, с любым другим физическим лицом. Но поскольку у нас общественная палата России это лицо такое вот с элементами метафизического, вот. Она даже не может эту доверенность выписать, потому что ее нет, как бы? Ну вот они эту Никто доверенность они не выписывают. Вот. А, Кто-то может, но вот. они не выписывают. Я, я как раз не согласен, что не может. На мой взгляд, они, если бы хотели, они бы ее сделали. Они этого не делают. И, на мой взгляд, они этого не делают, но ну, совершенно осознанно, потому что в противном случае они бы себя признали бы ответчиком. Они себя признали бы субъектом, который э -э несет ответственность за вот эти вот решения, которые он принимает. А они, на мой взгляд, этого как раз-таки делать и не хотят. Именно так возникла вот эта вот ФКУ, аппарат общественной палаты, который пытается за них в суды ходить. Но мы им сказали, минуточку, тетенька, вот у тебя в доверенности написано, что ты имеешь право представлять интересы ФКУ, управления этой самой общественной палаты Российской Федерации. А у вас вопросы не к управлению, а к самой Совершенно верно. Палате. Да, у тебя доверенность от общественной uh -huh. палаты есть? Нету? До свидания. Видимо, суд был просто уже утомлен тем, что ответчик не является, приходит представитель некого ФКУ, и суд по собственной инициативе привлек вот это вот казенное учреждение, аппарат общественной палаты, привлек его заинтересованным лицом, то есть не как ответчик, не как общественная палата, а как и заинтересованное лицо. Тут же это заинтересованное лицо заявило ходатайство о переводе процесса из административного судопроизводства в обычное гражданское, мы, естественно, против этого возражали, потому что мы уверены... Да, у вас меньше прав, да? Даже, том, что, том, понимаешь, даже дело не в том, как нам выгоднее. Понятно, что нам выгоднее, когда у нас больше процессуальных прав, а у них меньше. Ну, любой юрист так рассуждает. Я считаю это принципиальным моментом просто. То, что существует некий орган, созданный по отдельному федеральному закону, которому законодатель его наделяет прям отдельными властными полномочиями, но и именно там он и должен отвечать, как... да, вот. да. И именно в этом порядке административного супроизводства он и должен, на мой взгляд, отвечать. Иначе получается ситуация совершенно абсурдная. Можно создавать любые квазигосударственные структуры, там, я не знаю, космические казаки, да чего угодно вместо полиции. Он. Вот. Отвечать они не будут должным образом, а полномочия у них будут. Ну, напишите мне федеральный закон, напишите, там, Владимир Владимирович Смирнов имеет право, там, назначать, прекращать полномочия, там, приостанавливать, там, наказывать, вот. но ответственность за Владимира Владимировича будет нести не Владимир Владимирович, а вот федеральное казенное учреждение, которое мы специально для этого создали. Но ну, ну, звучит абсурдно, да, но вот в случае с общественной палатой Российской Федерации э, им это абсурдно не кажется. Суд с нами не согласился? Суд в итоге удовлетворил ходатайство представителей вот этого вот казенного учреждения о переносе процесса в гражданский, в обычный гражданский процесс. И перспектива у нас сейчас следующая. Мы будем обычными истцами ответчиками и будем судиться, скорее всего, в Тверском районном суде города Москвы, поскольку обычные истцы и ответчики судятся по месту нахождения ответчика, если по дефолту. Понятно, что... Ну, есть разница, но есть судиться в Нижнем Новгороде и в Тверском суде Москвы, есть такая разница. Ну хорошо, допустим, мы оптимисты, и мы верим, что несмотря на исключение каких-то активных членов, ОНК остаются работающим органом, на который можно положиться. Когда вы сидите в спецприемнике, у вас есть право на звонок, каждое утро со своего телефона. А значит, неплохо бы прямо сейчас заранее сохранить туда номер, по которому вы, если что, свяжетесь с представителем ОНК, и расскажите ему об условиях, если вам будет о чем рассказать. Но куда звонить и ответят ли вам? Вообще по закону, и это сейчас не, не знаю, у нас сделано или нет, в каждом отделе полиции, в каждом э, учреждении ФСИН и МВД должен на видном месте висеть список ОНК, членов ОНК с контактами. Вот, я видел этот список, не помню, наверное, там был какой-то телефон. Там телефон, не должен помню. быть электронная почта. Вот листок А4, где да, ваша да, фамилия. Да, да, да, да. Чтобы туда облащались случаи выявления правонарушения, ну, несоблюдение прав человека. Mm -hmm. Но, знаешь, в хороших УНК этот телефон работает и электронная почта работает. Я слышала неоднократно нарекание, что в ВНК Нижегородской области невозможно дозвониться по этому телефону, кто не берет трубку. Причем это нарекание не со стороны обычных людей, а даже со стороны сотрудников полиции. А, они зачем вам звонили? По просьбе они, задержанного? Нет, они хотели какие-то моменты прояснить, то есть нужно было председателю ВНК. Mm -hmm. я знаю, что они звонили туда, и там просто никто трубки не берет. Все очень сильно зависит от конкретного региона. Это конкретная общественная наблюдательная комиссия в этом mm -hmm. регионе. По своей практике знаю, что когда вот в каком-то отдаленном регионе ты ищешь контакты ОНКшников местных, ну не всегда получается дозвониться, так скажем, с первого раза. Я хочу привести, сейчас провести сейчас эксперимент, позвонить на телефон, который у нас значится на сайте ГУВСИН, вот обозначен как сайт дежурного телефона ОНК. Ну, по задумке должен ответить кто? Председатель или какой-то секретарь? Или... Не знаю. Насколько я знаю... Он вообще обязан кто-то ответить? Есть такое по каким-то нормам? Или этот телефон просто ничей? Насколько я знаю, там есть целый штат ответственных лиц, секретарей, так скажем, да, которые сидят на проспекте Ленина, там в офисе. Но они должны как бы связывать с вами, в конечном, как передавать вам... Ну, они должны, по идее, как у нас было, вот если есть телефон дежурный, он был вот, у секретаря общественной наблюдательной комиссии, вот, он был доступен везде, ты позвонил, и ты можешь, соответственно, устно заявить о нарушении. Вот меня интересует, насколько это реально работает. Или а вот нужно рассчитывать только на своих родственников и адвоката. Давайте проведем эксперимент. Сейчас вот у меня телефон общественно-наблюдательной комиссии, вот сотовый, размещенный на сайте ГУФСИН. И надеемся, размещенные учреждения также. Да, наверное, должен быть размещен. Алло, Алло здравствуйте. Я попал в общественную наблюдательную комиссию Нижегородской области. Да, здравствуйте. Вы принимаете обращение и заявление о нарушении прав осужденных по телефону? Скажите, пожалуйста. Ну, по телефону как бы, я могу принять, но для того, чтобы запустить в работу, мне в принципе мы просим заявление на нашу электронную почту МКНО 2019 прислать. То есть мы как бы ну, по телефону можем от вас принять заявку. да? Но лучше да. вам письменно это сделать, да? А, письменно, во-первых, там... А что... если электронной у меня нет почты? Электронной почты нет, у вас, возможно, есть вайбер, например, или ватсап, и вы можете написать заявление на листе, фотографировать его и прислать нам по вайберу WhatsApp, вот наш номер. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот а так. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Да, всего доброго. Ну, работает, как мы видим, да. У меня было несколько обращений вот с 2019 вот -го года, претензий к новому составу, в связи с тем, что обращались mm -hmm. родственники, либо сами осужденные, но их никто не уведомлял вот, о том, что что-то предпринимается, вот, и они не знали об итогах. Mm -hmm. вот, и, но соответственно, после уведомления? неизвестно было, uh -huh. происходило ли вообще. Вот, mm -hmm. То есть вот как бы никакой обратной связи совершенно есть, нет. Вот сейчас такая закрытая комиссия, то сейчас она вот что-то может и делать но не публично. Пока да, вот в публичной сфере мы не видим никаких ну, пока, рублей, да, хотя, да. хотя бы каких-то единичных. Вот, хотя бы вот по итогам двух лет да, mm -hmm. что-то вот что-то бы представили общественности. Вот мне кажется, это вполне было бы нормально. А какая альтернатива? Вот меня смотрят сейчас значит, товарищи наши политические активисты, вот, которые потенциально могут когда-то быть задержаны. Им надо выучить телефон какого-то конкретного члена ВНК, если сейчас есть активные, хорошие. Не помешает и телефон конкретного члена ВНК, да. Если есть какие-то вот контакты. Но в хороших ВНК, где действительно работают и телефоны, электронная почты. Ты имеешь в других регионах, да? А да? в других регионах. Более... Я же знаю, да, Более примеры. Да-да-да, там заключенные спокойно выходят через общий телефон и общий телефон. Mm -hmm. И в прошлых... А где, цена... например, где кому завидовать? В каких регионах? Да. В Екатеринбурге я знаю. Я знаю, что э, в Ростове-на-Дону. Э, в Мариэл очень хорошо работают. Mm -hmm. Мне говорили, я сама не сталкивалась, но у меня через... Вот. Ну, вот так вот. Раньше ОНК вот, шло достаточно вот, в, правильном, таким, в правильном направлении в плане создания сайта. Вот, он уже практически был готов. Вот, в соцсетях более-менее началось освещение какое-то, да? вот Некоторые члены ОНК, вот, в том числе и секретарь общественной наблюдательной комиссии Любовь Жукова, создала группу вот, общественной наблюдательной комиссии. Вот, и что-то там как-то освещалось. Вот. Некоторые журналисты иногда интересовались ли у нас результатами посещений изредка. Вот, сейчас же, к сожалению, вот мы видим, что да, со временем нового состава ОНК прошло уже два года. вот Сайта мы так и не увидели. вот Какое-то отражение деятельности, итогов посещений в социальных сетях мы тоже к сожалению не видим. Плюс видим еще сейчас исключение члена. И еще видим, да, непонятное совершенно исключение достаточно активного члена ВНК. У нас к 2016 году как-то очень... Изменилась политика принятия ВОНК. на тот момент, вот как раз в 2016 году, наверное, в октябре закончился третий созыв. И все те, кто э, подавал документы в четвертый созыв, э, особенно это было очень много московских правозащитников, действительно э, правозащитников прямо вот в таком настоящем вот Прям, да, вот с большой буквы, те, кто стоял у истоков создания закона об УНК, те, кто занимался защитой прав людей в местах принудительного содержания еще задолго до того, как УНК появились, кто действительно изначально пробивал этот закон, кто занимался еще 80-е 90-е годы, когда заходить в места принудительного содержания по закону было нельзя. Вот именно их... Не пустили в ОНК под различными предлогами. А ну, есть какое-то ощущение? Это, там, не знаю, что в общественной палате там, есть какое-нибудь бывшее руководство в СИН, и они там дружат. Или почему? То есть это ну, условно в СИН пытается закрыться, или? Или это конкретным людям пытаются насолить, потому что они еще что-то делают, помимо активности здесь? Почему так произошло? Ну, вряд ли, конечно. То есть, безусловно, всегда есть какие-то персонали, которых в любом случае не пустили бы по той или иной причине. Да? Uh -huh. а, вообще процедура принятия ВНК вообще абсолютно непрозрачна. Это должно быть прозрачно, понятно и всем известно, каким же образом набираются ВНК, иначе ну, это общественный институт. А он настолько получился закрытым, что как-то вообще абсолютно непонятно. В какой-то момент э, людей с опытом правозащитной работы и в том числе с опытом эффективной работы в ОНК просто переспытали пускать в новые составы общественных наблюдательных комиссий. Это не только в Нижнем происходило, я поэтому, ну, мне трудно сказать именно про Нижний, это на самом деле происходит почти везде. Просто до сих пор это происходило вот в окна, когда меняется, да, а сейчас уже стали и посередине выгонять. Да, сейчас просто уже вот, вот, вот человек не работает. Втерпёшь. Ну, может, может, и не втерпешь, может, какой-то это хитрый план. Вот. Но зная наше государство, скорее всего, первый вариант, скорее всего, просто кому-то не втерпешь, вот мое мнение. Вот. Поскольку, ну, понятно, что когда тебя не допускают в ОНК, ну, с этим как-то посложнее работать. Ну, вот не взяли там, вот, Иванова, да, вот, ну, конкурс. Ну, может быть, вот мы сейчас взяли Петрова. Он, конечно, вообще никак не известен в качестве правозащитника. Ну, так вот, зато и прославиться, вот. а, а сейчас, ну, вот, как классик говорил, да, я, ребят, я смотрю, вы уже стараться бросили. Ну, например, у нас был такой господин Трусов, который совершил за три года один выезд в места проникновения содержания. Три года это срок... это срок полномочий. Uh -huh. да. вот один раз человек посетил места проникновения содержания и в составе комиссии переизбрался на следующий срок. Uh -huh. вот. В то же время у нас был, например, господин Шунин, наш коллега, который, ну, ну не сосчитать, много раз он выезжал в различные учреждения и, ну, и действительно там отрабатывал. Вот его не переизбрали на следующий срок. То есть, видимо, критерий какой-то здесь другой. Не количество твоих посещений, неэффективность эффективность твоей работы. А вот какой именно критерий? Ну, не знаю, ну, да, давайте мы вместе подумаем. А почему именно сейчас начали выгонять, ну, вот действительно, почему за последние полгода два случая в стране? Два первых, я так понимаю, случая в стране. Mm -hmm. да? а почему именно сейчас? Есть какое-то понимание? Да мне кажется, это все следствие общего закручивания гаек. То есть там, где было что-то можно, теперь уже можно по разрешению. Там, где можно было что-то по разрешению, теперь уже нельзя. И Вот этот вот нисходящий тренд, он же во всем проявляется, не только в этом, но и вот в этом в частности. Наша задача здесь состоит лишь в том, чтобы формировать какой-то восходящий вектор противодействия вот этому вот всему безобразию СНК. Именно поэтому мы этим занимаюсь. занимаемся. Когда я только начинал готовиться к этому видео, я почти ничего не знал об ОНК. Теперь мне стали понятнее некоторые нюансы из новостей. Кто такая Марина Литвинович, к кому там не вышел Фургал, кто сообщил о хорошем состоянии здоровья Навального. Оказывается, ОНК, хорошие и плохие, играют важную роль во многих политических историях. Это важный кирпичик нашего гражданского общества. Когда ты, маленький человек, ночуешь в отделе полиции, Приятно осознавать, что случись что, за тебя будет кому заступиться на любом этапе. Таких кирпичиков много. И после этого видео вы, так же как и я, возможно узнали на один больше. А значит будет еще менее страшно. Меня зовут Макс Алибаев. Пока.